Давай, давай, давай. Вот, Давайте будешь оператором. Успи, ну, улови где-то. Я не помню, где-то разбирай вам. Все, уже играет. уже играет, да? Шарманка, да. Грает шарманка с душой первой скрипки. Он там достает-то такого бледные ноги сними сними ноги я, я словил бледного бледные ноги бля ты Папа. тапки то сниме у тебя думаешь другие что ли бледные бля у него они сейчас настолько волосатые что мне кажется так что? били усатого позвать можно да мой там ч они у тебя походу землей намного это кто из нас загорел это чудо еще так и блять я не Работая ah, в магните, солнце не увидишь. Давай вот эту же фразу, дай круто. Мы сделаем хорошую вставку. Работая в магните, солнце не увидишь. потом, как я, это, полкил муки нюхаю, блядь. Типа, я, блядь, на работу. Я, блядь, на работе. Нет, на работе именно, блядь. Кулеком взорвал такую, блядь, хочется муки пизда на Я вообще на печь пирожки, блядь, хочется быть сука, жру и ложками, нахуй Не останавливайся, они же придут Подавайте такие стадии Тебе надо тогда в Инстаграме вести прямой эфир Ну, кстати, есть такая Функция, да? да, Зачем? Не могу Люди любят идиотов? У меня приходится А этот же чувак Дудя был недавно. Дудя? Э -э -э Забыл, как его зовут. До да, да. первого края, до да Идяева. Дудя. Дудя, я А что Под ты? Под Бармен, блядь. Армен. <соцарев> Армен. <соцарев> Армен. <соцарев> Армен бармен. Это не первак, но пойдет и так. Мне казалось, ты им сейчас пендали, как отвесит. Я думаю. Мне просто интересно было, он сделает этот переворот через варю или прям на варю плюхнется. Заварит, заварит, Свалится за Заварит. Все, пьете? У тебя сейчас упадет лимонад. Лимонад ни в чем не виноват. А, а? говорю. А, рожа, рожа. Да. Но ты подводил к этому Ты расшатывал ситуацию Ты раскачивал общество Очень кусь, Я подводил итоги Он бы не упал Естественно так все и происходит в жизни Оказывается Паша, ты хоть смотри, ведешь, что ты снимаешь Я всегда Красавчик я сначала руку ставлю, потом голову убираю. Руколицо. По-моему, это откуда-то испорно. Руку ставлю, потом голову убираю. Исходный испорник. Камшотный монет почему <св> это работает потому что не работает ну, что, поэтому и 72 подписчика не 72 тысячи поэтому hmm. так и много покрывал предполагал еще одно заливаник главное чтобы розовый слоник не появился в комплекте твоей одежды да нет там кого-то кто-то поссал всего лишь неровно и равномерно и будем показывать бог прости да, именно это я обожаю христианство, оно прощает. Ну, не все грехи нам бороться прощают. А платят. кто не грешит, что делать? Ну, все равно виновен. Блядь. Есть, есть, да. Без вина виноваты. Блядь. А есть хоть один человек, который не грешит? Да нихуя. хуя. Ну, сатана всех и все, все платят. Друг, друг мой сатана. Он вчера с нами бухал Почему ты со стенки бросался на лбу Это Ты первый Евто Бля, мы же так и не знаем, что блядь, его Мы так и не знаем, что стало с теми людьми, которые остались в квартире Задака их сделала, блядь собака. точно Позвоните, выяснили. Я думаю, звонить не стоит. Начнем с котлеток только выживал сначала на Вот это превьюшечка в завтрашней дежурной части. Просто ладанью. Блять. Собака отлезала до смерти копака. Андрею, Андрею, Андрею, блять, Она залезала в очки до его смерти, блядь. До Блять, ну всякое может быть. Что? Может а, быть. Нет, это... погоди. Дед. Он, э, э, Андрюха а. любил 18 век. Он сходился с одним очком. Собака зарезала очки нос нос... <соргут> <соргут> <соргут> <очко> до смерти. Очко. Собачье очко досмотреть залезать. <соргут> панин! Пау! Да, панин просто такой. И вот реально, реально, реальный Панин. Что, блять? Почему теперь не я на первом канале? Потому что есть. Непонятно. Вот потому что а, есть. Вроде Андрей. был эпизод и актер, да, Раньше. Почему да. а а -а -а. он проснулся с ногой в задницу? Вот это, вот это тичне меня первый раз увидел, так, блин, тут просто обленки. Но вы явно этим недовольны, да? Позавидуем, зависть, слышишь, да, это? Как мы Мы ходим смотреть кино, фильмы на кусок А тут такая дефекта. Ну что? Это тот момент, когда, знаешь заебала жить это, это тот момент когда нам пора познакомиться но себе задает вопрос что но мне это нахуй не надо блять это глубоко это глубоко как нога это глубже чем это как глубоко, глубоко как нога нога, нога в жопе плагина это глубокая мысль Отработано. сделано потрачено востит пта блять Водочку пьем, водочку пьем, водочкой только живем. Ну давай. А, семь сегодня... всем. Если мы вчера бы что-нибудь записали, мне кажется, сегодня бы нас забрали. Что там записали? Там провокация, да? смотрят? То самый главный пес на районе. В смысле, нормально все будет, что то Говорят, вот и лей. Лей, там уже у него целая стопка. Ну что вы ссорите-то Это параллельные события. Там, по-моему, два часа было разница, да? Чего? не знаю, как, огромное, может быть. Что-то подшатывает. Вроде не пил, а подшатывает. Как с вчерашним Это все морен суслы это сука, Да, а я не пил. А как я ты чё? Вчера не пил. Вчера пил, шлифовался, да, вопросов нет. А я у меня традиция, как водка без пива, деньги на ветер. То есть ты пью, водку пьешь, пьешь, пьешь, пьешь, пьешь, а потом бутылочкой шлифанул и все идеально. Потому что не хватает, вот, под, под, под сон не хватает, вот А вот, поэтому я пью по 4 дня потому что я проебываю вот, вот, традицию ты не пьешь ты алкоголь ты не пьешь Так и скажи, могу себе позволить. Ни в чем себе не отказывай. На чем я себе могу отказать? Пчел. Посадь. Нет. Развимой своего очка. Не дозволю. Какие-то рамки? Да, есть. Поэтому я ссылка вписала. Есть рамки, ссылка А я уверен, что видео тут снимется плохо, потому что ветер дует. Главное есть, же эффект, главное здесь движу. Музыку можно наложить. Да, можно, можно наложить еще. Можно и не музыку только наложить, можно так просто А ты скачите наложить. Это свадебные цветы. Жестко, блядь. А что-то происходит? Почему свет горит? Свадебные цветы. Ты, Ты мне так дарила! А. Че? Крэпу или крампу? Крампу, крампу нет. Булка не по это. <burkeli> это, а, это. Это. это. Это же это. Шейк тест. Это же. <сосы> <сосы> как это хуйня называется? <сосы> как <сосы> <сосы> когда жопа трясут, как это называется? Крапу ну, это Не, а еще как танц называется, когда это? Нет, Хотел сказать Сквидворд, блядь. Ты бил? Ну, ты знаешь, подготовился ты к сверху? Варя, а как бью? называется танцы, когда вот так вот сладятся на карта и шопы трясут? Бути-дэнса не сказал. Как? Бути-дэнс. Тверк! Вот, тверк! А, тверк. Тверка, честно, точно. Тверкать, блядь, надо булками. А надо, тверкать! А Отверка, надо, тверкать! А надо! Бля, по-любому, где-то в глубине, в глубине этого всего смысла, где-то это зарыто. Конечно! Просто так и сказать человеку, у тебя ебало такое, что даже отвертка не справится. Это Блять, да. Это твердое или вверх? Я зашла. Это прям надо глубоко копать. Ну что ты начинаешь, ты последние сливки сливаешь. Пизда, это если запертое, то уже А то уже слит. Возводка уплыла, блядь. Давай промерим. Вот именно этим шагом надо идти вот так. Она не ушла. Она не ушла. Тебе видно, Катя? Она вторжается. Это ее следующая тундра. Это следующая тундра. Белее снега Свадебные цветы А представляешь Судья выписывает приговор А потом такой Пошел танцевать Аля, 18 лет я говорил А прикинь, у Ютуба Момент Выдать платную подписку Ну то есть вот подписку от Ютуба Платную подписку Есть какие-то все-таки люди, они, скорее всего, действительно есть. Ну не роботы. А прикинь. админ это есть все равно. Я не прикинь, я смотрю твой контент. Так держать, можно. Молодец! Поем! Ну лайк не ставь, так держать, но лайки нет. Не дадим ему подписон Подписен? Подписен! Подписен! люди приходят, то есть это, знаешь, типа, судье дред. Они приходят просто к Балину. К Балину. Не надо ко мне приходить, пожалуйста. Ты был в хуёвких роликов. Из-за тебя данный блогер не получит Оскара. Ладно, Оскара. Подписен. Ладно. Ты просто вот охуяк подписен ему, ёпта. Опа! живой не живой потрогать просто. Там больше щупает теперь. Такие доктора пошли. Кого ты набираешь все в актеры? Блин. А, нет, погоди, вот Фельдшер приезжал, почему я тут? Само слово уже пришло сообщение: 160 людей рядом с вами. Вы можете знакомиться с мысли. И напустили, как будто ни одного человека. И снова нас обманули, блядь. Ютуб пишет: 160 людей вокруг вас, они танцуют, а вы не видите. Они настолько быстро переключаются. Почему этот ебаный ветер мой кокаин, блядь? Есть, тушить, Пару мешков муки, Я На работе такой. Ну-ка, да застрел специально муку вскрыл. Блять, люблю маги, нахуй. О, выебал муки. Такой, первый сорт. Ченичная, блядь. Присильно раскладается. Это жестко, конечно. Да, это жестко. Вот так это работает. Раскладывать муху. так решил понюхать просто ну, Прям ну, люди ходят А такой. без выходности поход Хочется, но нету нихуя. Муку, дай сахар, тверной муху Сахар не пошел, я попробовал Сахар не пошел, Мука, Вот там это тоже, доза лепила Пирожки лепить Я сухо. не могу уже больше снимать Это было Кому-то. Я было... накрал. Идем, идем за мной. Слава богу. время достать. И, <свят> и снова въебашить, потому что вечерина ебту только нахуй начинается. <свят> Аватар. Вот магия. Хорошо, где твоя магия, аватар? Моя магия в отсутствии. Это называется авторитет. Он же прекрасен, мне нравится он. Жить главное не мешает и все. Листать. Листать понедельник прошло. В понедельник прошло. Продолжаем листать. Нихуя не меняется. Все, сменилась локация. Локация. Только что. Фон, фон поменял. Флаб, бы зима вот сейчас стоит таким. четыре уровня. Где это? 3, 3, 3. Иварья лежит, короче. В снегу. Покрытое просто... не мы здесь снимали клип, я думаю, блядь, вора просто вообще. Я пойду снегу. Нужно финансовое влияние. Чем обливание? Влияние или влияние. Указ магнита нужен, чтобы, блядь, валяться вот так вот. Я залепила нос так, чтобы дышать невозможно. Нужна немножко чаечка. Ответ рот и Ответ трех. мы продолжим разгонять тоску как он не нравится уже третий день разгоняем тоску она все не разгоняется я говорю 34 года разгоняю тоску а сколько стопы наливать? три раздели напополам раздели наполам, да? я помогу, тебе не переживать. Тело молодое, быстрое. Бледное, бледное. Почему ты такой быстрый? Потому что бледный. Потому что мертвые не потеют потому что. Просто Я призвал. Я призвал, как Арагорн эту армию мертвых. Я призвал Это возможно. На сок нету. Сок. Не, не сок из моих носок Блять, вот было вовремя. Нет, да. Вот не это не было не это сейчас не вовремя. Не Нет, уже Его уже выпили. Все, Вон он стоит. Там да? остался, но мы, мы Уверенному пьянице, да? Мы как мужчины отдали проверенному алкашу. Отсюда це бифилина нет вода. Есть. А, вода. Блять, ты волшебник, просто пашка. Магия. Маги, рептилии. рептилий. Ты прочитай. Она, это. За, она, за она... За пакет. Э, энергетическая. Есть вода еще из-под крана, но я думаю, его не будет. Ну, ну. Ты <смех> из-под крана вы не будете так. <смех> а, Вообще поставишь <повторяйте, смех> его. Из-под крана вы не будете <смех> <смех> <смех> Из-под моему вялого крыса. Салют, <смех> не <связывая> а, я думал, ты за углем полетел. О, красно, это, это газ. Под краном тогда нет. нет. А -а -а. Ну, нет, ну я думаю, это лучше, чем он вот собирает. <связывая> Оттуда сейчас, наверное, ну, это лучше, лучше из-под крана, чем вот отсюда. А это, ты снимай, ты не теряй кадр. Ну, Смысл, какой да кадр с... тут? Смысл? Кадр. Пять кусочки гауна, мне кажется, сейчас просто здесь я тут. Я выберу это. Чайшки летают нахуй. Я выберусь. Болять нихуя невозможно вообще. Моменты. истины истины Ну какие? 40 минут момент, когда мы в предыдущий раз снимали этот самогон. Тот же самый, что мы вчера Обычно 3 часа вчера Тут нахватил на 40 минут. Ну да. У тебя день что ли выпал? в Опять, блядь, выпал. Каждый день, честно. А почему вы сегодня пришли на работу? А у меня день выпал. Либо это работало. Вывалился. Эту Просто yeah. надо преподнести правильно. Вывалился день. Дай сначала попробуй, как она. Вот как вот она. Прикинь, просто напухала, ее. тут. Да, она же отлежалась